Черт, что это было? Это был за шум. Печки, а, э, алло. стоп. О, АК-47. Тут что? Ай, пусто. Ладно, сейчас перезарядимся. Так. Что? Что там было? А? Эй. А! Я а, эти зомби-мутант. А, ⁇ а, а, а, Они за мной бегут. А, ⁇ а, а, Они, надеюсь, меня не добегут. А, Черт, они меня подкинули. подхнули. Походу... За мной что-то не бегут. Может надо подойти? А, они два.. Стоп. Что они там а. получаются? У них что, не действуют патроны? Стоп, какие-то странные они. Э. Этот дурачок, походу. А, это, походу, дурачок. А это кто такой? На. На. Блин Ш что он там делает? Это, это странно. Это, походу. А, это какой-то дурачок. Чего? Офигеть, это. -мо. Не а. Бегом отсюда! Ё-моё! А. Чёрт! А, а, зом а, зомби! На! Неткий выстрел! А. Ай, ладно, пофиг на... Прощай, мой дом! Эх! Жалко расставаться с моим домом! -мо, опять это гнилая плоть. Черт возьми. Ой. -мо. Ч... Боже. Ой. Фу, сколько это гнилой плоти. Боже мой. садиться в машину. Так. Валивай отсюда. Прощай. Чрт в дом. А! -мо! А, черт, надо их. Ага. класснее не бывает. еще у меня получается и бензин кончился. Эх, -мо! И дождь начался. Блин. Странно, почему они тут постоянно идут? Опачки! ч, камуфляж? Что ли? Офигеть, офигеть! Еще и патроны есть для моего ока. 47. Так, ладно. Сейчас мы выйдем из машины. Ну да уж. Ну и местечко. Дождь получше. Что, не меняется. Так, надо перезарядить мой И поменять ему на вот такой камушаж. Офигеть. Офигеть. Ну-ка. Вообще, классный камуфляж. Так. Тут кровь везде. Уже это знакомо. Неужто зомби добрались эти и до отсюда? юмая Офигеть, везде окна выбиты. Так. Дверь. Так. Надо оттопором открыть я. черт, забулькодировано. Так. Надо, наверное, через окно пробраться. Так. ё Неужто эти твари тут... Так, надо прыгнуть сюда. Опа. Так. Аккуратно. Надо пробраться через эти осколки. Так. О, военные. Так, что у тебя? О, Флешка, пистолет. И немного патрончиков. Но мне достаточно. Так. И, и вот так надо перезарядить. Ого, у него тоже камуфляж есть такой зелененький. Прикольно. Так. Блин. Я боюсь, что этот зомби сейчас выберется. Так. Надо его сейчас вот так. Получи. Ой, -мо! Чрт, у меня ударил у меня, очень укусил. Ах ты! -мо. Фух. Офигеть. С него какая-то тухлятина выпадает. Фу, -мо. Это не те зомби, как те которые были, это какие-то еще хуже. Из них хулятина выпадает. юма, Ну и труп какой страшный. Ладно. Бог с ним. Офигеть. Тут что произошло? Полицейская машина. Х ⁇ Что со... с ним произошло? Он что зомбированным был? Так. О. Это походу у него вот такой же пистолет голова, моему да? Да. Блок 32 у неё похоже. Так, и у этого тоже. Офигеть. Машина всех горит. Так. Кстати, не зомбированные. Вроде нормальные. Хюма, Стоп. Что? Они возрождаются? О нет, я лучше я лучше буду подстерегаться его. Хюма. Так, а тут кто? Блин, я боюсь выбивать... Я боюсь открывать эту дверь. Так, давайте попробуем его с окна расстрелять. Так, получи. Ха-ха-ха. На. Так, ну, вроде... Эй! А! Фу. Блин. Так, надо его разглядеть. Есть перезарядить мой магазин. Так, все отлично. Блин, сколько этой тухлятины из них упадает, офигеть. Так, надо на пробраться на верхний этаж. ⁇ -мо ⁇ тут еще один. А это, походу, выживший. Сигнальный пистолет. И сигнальный фальшив. Ой, фальшивер. Блин. Он, походу, пытался сос позвать. Блин. Я его пока использовать не буду, потому что, может быть, он еще пригодится. Блин. Ладно. Надо пистолет тоже, походу, перезарядить. Магазин. Потому что... Ну что, нам нужно больше патронов на всякий случай. Так. Блин. Я тебя больше трогать не буду, офигеть. Зоми, походу, регенерируется, и это бесполезное дело с ним воевать. Так. Тут какие-то следы странные, слизистые, Как будто напоминает какую-то блевотину. Офигеть. Еще тут кладбище. Так, стоп. Тут есть меч. Блин. Так, надо топором это сломать. Сейчас эту меч возьму. Так. Опа. Блин. Опа. Все, у меня есть меч железный. Ага. все, Отлично. Так. Блин. Кусок плоти зомби. Офигеть. Ну кусок. -мо. А это кто такой? Блин. Я немного боюсь его. Так. Давайте... Опа! На, паучи. На. Блин. Плоти немного про про профукал. Так. Может быть, его прямо сакашку... Вот так... На! Че? Ха-ло! Блин, тупой, походу. Он, походу, тупой. Он, не пон... он, видимо, не понимает. Так, на. На, все. Фух. Я его вроде убил. А, стоп. А это... фу -мо, Еще и эти миньоны его, походу. Так, может быть... На. Ха, тупые. А их можно с пистолета просто расстрелять. На -мо, они как эти тупые. Тупые. Кстати, они даже не регенерируются. Не регенерируются, походу, ну тупые. Блин. Офигеть. Вот что мне делать с этим зомби? У меня есть идея, можно забаррикадировать его в его же доме, в этом. Так. Я тут видел вот эти баррикады. Надо взять вот эту баррикаду и закрыть дверь просто. Чтобы этот зомби просто не прорвался. -мо. Так. Ой, надо убрать вот эту кровь как-нибудь. Так, надо вымыть эту кровь. Ё-моё. Так. Надо вот так. О, всё. Отлично. Теперь вот так. Ё-моё, блин. Так, надо вот немного поправить. Брикаду и поставите. Блин, хорошо, что дождь закончился, кстати. -мо, да никак не ставится, да -мо, да что это такое? Блин. Так. Черт. Понимаю, что это такое, как это странно выглядит. Поэтому пусть вот так будет немного брикада выглядеть. Окно тоже вот так закрою. И все. Так, дверь вот точно так же закроем, чтобы зомби никак не, не вылез из дырки. Так. Ай, ⁇ -мо ⁇ кто меня удалил, этот зомби, блин. Так. Ну, ты тупой. Так, все, вот так пусть будет. И тут я еще по... окна есть, получается, окна еще можно. Так, раз. Два. Для окон. Сейчас мы закроем этого зомбака, чтобы тот зомби не вырвался резко из дома своего и на меня не напал ночью. Так. На. Так, все, вот так. Окна ему закрыли все. Получается, везде, да? Но тут он не просунется, потому что очень окошко маленькое. Так, теперь надо забаррикадировать свой вход. Так, получается, я буду, наверное, жить в этом доме. Блин, гнилую плоть сюда. С... Надо сложить эту гнилую плоть, чтобы она потом сгорела. Так. Офигеть, ну и домище прямо уронился. Прямо грохнули кто-то. -мо, в... везде ящики эти валяются. Так. -мо, машина еще г... хлещ горела. Стоп. У неё что, бензин есть? Так. Мне интересно, есть не бензин, так? Так. О, канистра, раз. Так. Канистра два и мед... набор медика, офигеть. Прикольно. Ай -мо! Ай, -мо! Блин! Стоп. Набор медика, что она делает? О, она лечит, походу. Прикольно. -мо, я... надо не свалиться в этот колодец, чертов. Не знаю, какая там вода. Может, тут еще и зараженные. Может быть, она уже и вода заражена. Так. А тут никто не отрегенерировался. Так. Ну, слава богу. Я просто боюсь только, что трупы могут ожи оживиться. Хотя, наверное, уже прошло целых 24 часа. Часа? Может быть, тут, ну, тут примерно где-то 5 часов назад происходило. И эти трупы, надо потом эти трупы... нести куда-нибудь Думаю, что лучше их снести вот снести куда-нибудь туда, блин. Юма, так надо взять железный меч, так и подзаправить свою автомобиль, так. Фигеть! Как не повезло, что у меня теперь есть к 47 и пистолет. Так, сюда засуну эту канистру, сейчас подзаправится наша машина и мы можем улетать отсюда нафиг с этого чертового здания так кстати блин это очень прикольная машина она причем четырехместная еще у нее есть большой большой багажник только есть один минус это то что То, что нельзя ничего. То, что она очень большая. Минус в том, что она может проехать, где нужно. Блин. Ну, бензин пока что не на полную мы залили на всякий случай. Пусть пока лежит в багажнике бензин. Так. Эх. Жалко. Может быть, мне куда-нибудь сбегать? Блин. -мо. -мо. Полиция, по-моему, приехала оттуда, из этих джунглей. Может быть, мне проведать эти джунгли? Так. Я на всякий случай даже перезаряжу пистолет. за боками. Но надо под на всякую трать. Это... Оп, это что такое? Блин, неужто это какой -то... это чей-то бункер? Наверняка это чей-то бункер, поэтому надо быть осторожным. Так, блин, да, это какой-то бункер. Только вход где? Офигеть. Офигеть. Походу входа тут и нету. Да, входа тут, походу, и нету. Так, поэтому самому ломать тут этот вход. Так, оп, -мо. Ай, черт. Надо вот этот вход сделать, под дорожку для входа. Опа. Опачки. Офигеть. А, хотя нет, вход тут. Он... Хотя... Офигеть. Так. Надо спускаться тихо. Это какой-то бункер. А. Так. Это что за пароль? Я что-то слышу. Так. Стоп. Так, может быть пароль какой-то пароль. Так, может быть, вот так сделать. Блин, не знаю. О! Хумая. Какой-то странный пароль тут, походу. Жалко, у меня фонарика нету. Ох. Так. Так, стоп. Может быть, открылось. И... Нет, наоборот, закрылась. Может быть, наоборот все. Раз, два. Два, три, четыре. Блин, я не знаю. Я как пытаюсь взломать этот чертов... чертов Черт. Отлично, открыл. Так, что тут у нас? Надо тянуться. Так. Сейчас... а черт. Блин. Надо да, аккуратно быть. А черт тут долился об этот чертов булыжник. Так. Так, -мо, не могу дотянуться. Ах, черт, бесполезно. Так. Пробую. Сейчас вот так. Опа. Опа. Ага. Так. Боже мой. Черт, кости одни остались. Походу, это был тайник, и тут должна быть, должна быть еда. Так. Ну я знаю эти ловушки. Так. Так. Ничего не вижу. А, ⁇ -мо ⁇ А, черт. А, ничего не вижу. А. а. Блин, офигеть. Тут какая-то ловушка была. Так, надо убрать ее. Ай, черт. А. А, черт. Ударился вот этот чертов. Так, надо убрать эту. Так, ладно. Так. юма пить, удаляюсь эти кирпичи. Так, надо, -мо. Проползти через этот, чертов. Так. Опа. Отлично. И тут тоже остались одни какие-то остатки -мо, так надо так надо взять вот эти стрелы может быть еще и пригодятся так тут тоже стрелы надо их взять потом так эти стрелы тоже возьму чёртов механизм все юма это чёртов какой-то какая-то это какой-то даже не бункер это тупо тупо какой-то Тупо как, как какие-то развалины бункера, странно. Зря, конечно, сюда пытался пробраться Юма. Так, Юма тут даже корова застряла. И, кстати, я есть хочу. На, на, ха-ха-ха, на немного мяса набрать себе, потому что у меня практически мяса нету. Не зря же я нашел нашел себе на на все все отлично так -мо, мы нафигеть ну так блин офигеть даже можно посмотреть как отличается этот обычный кусок мяса от зомбированной всякой юмы. ладно все, теперь я могу немного отдохнуть. Так, блин, надо, блин, у меня нету кос... Блин, надо как-нибудь поджечь, поджечь и потом пожарить эту печку. Э -э поджарить печки, вот эту чертову сыровую говядину, блин. Надеюсь, надеюсь, пока что никаких зом зомбари не будет.